Все информационное пространство искажено, искажено до такой степени, что так сказать, каждый, каждый день мы и так сказать, наши последователи совершают огромное количество интересных открытий. Ну, вот, Последнее из них, вы, надеюсь, все знаете, это связано с кодами валют. Да? Все узнали, что, нечаянно узнали, имея миллиарды квитанций, вот, с кодом 810 у себя дома. Я надеюсь, что у каждого дома хранятся как минимум там несколько сотен квитанций с кодом валюты Значит, 810. Наконец-то на 26 год так сказать, своей, так сказать, своего существования в РФ, оказывается, узнали, что они осуществляют некие финансовые операции в коде валюты 810, которая есть не что иное, как так сказать, советский рубль. Вот. но это отдельная тема, мы сейчас не будем ее затрагивать, специалисты ее уже начали, так сказать, тщательно разжевывать, вот, рассказывать друг другу сказки, это не принципиально. Вот, несколько, несколько моментов, вот, связанных с вопросами. Правильно ли я понимаю Шашурина, что все счета с 810 валютой, это есть активы всего СССР? Да, да. Все счета с валютой 810 есть активы СССР, но дело в том, что Шашурин в своих выступлениях почему-то преподносит, что это его деньги. Вот. Дело в том, что э, структура Шашурина, я с ним встречался, зарегистрирована в 89 году в Союзе Советских Социалистических Республик. Концерн там. Вот. Соответственно, все его активы являются активами Союза Советских Социалистических Республик. А Шашурин являлся временно управляющим этими этими активами. Вот. И считать их своими или, так сказать, моей долей честной. Ну, вот. ну, было по меньшей мере глупо, но мы знаем таких людей, которые неоднократно уже э, называли активы нашей страны своими, царством небесное. Ну вот. До сих пор как живые перед глазами стоят. Вот. Поэтому не рекомендую произносить такие фразы ни Шашурину, ни кому-либо другому. Вот. Общенародное достояние, накопленное тысячелетиями жизни нашей страны, не может персонально принадлежать никому. Вот. Как вы знаете, недавно ушел в мир иной предприниматель Артем Тарасов, который тоже считал, что э, э, векселя и ценные бумаги Союза СССР являются его личной собственностью. Помните он? Выкупил долги СССР вот, и считал их своей личной собственностью. Вот, ну и так далее и тому подобное. Таких примеров очень много. Будьте аккуратны с такими заявлениями. Еще раз я вам говорю, в этот момент вы столкнетесь, так сказать, с силой действия плана Творца. На пути которого, так сказать, все мелкие препятствия будут устранены однозначно и реализация произойдет в любом случае. Мы сегодня уже видим вот эти так сказать, элементы этой реализации, вот, причем они, мы за ними наблюдаем достаточно давно.